Здрасте. Эх, класс, рука. Что? Э, Влад, херло. Показань. Эй! Эх, э, муха, алло. Они не прихерели? Вот суки. Взяли меня кистью, не просто птиковать. Нет, нет, нет, нет, нет. Окей. Ничего не такое. С вами шутят и на валютинке связи. Привет, пока.